Сережки, окружки На день рождения Я взял со стола деревянную ложку Здесь с потолка Спросил я Сережку Скажите, скажите, а может ли кошка Чудесно откушать С нами окружки На что, чуть подумав Ответил Сережка Ну и Может но только немножко. И снова подумав, опять вопрошаю, а может ли кошка попить с нами чаю? Сережка свой взгляд оторвал с потолка. Нет, чая не может, налей молока. Сережке сегодня мнадцать годов. И умный сережка, поверь, будь здоров. Мы кошку с друзьями ему подарили, а крошка и с тортом чаю попили. Здоровья, успехов в учебе желали. Затем мы с игрушками в детской играли. Прекраснейший день в году день рождения. Ему и Сережке стихотворение.